Админка, Тима! Тим, я тебя не слышу! Говори! Всем привет, с вами Метро, и сейчас мы будем снимать видео! И с... и с вами паршивый Фейснет! так, друзья, сейчас я буду проходить свое испытание. Посмотрим, выживу ли я. Давай, выживай! влагает, а, зараза! И чё получилось? Это я фейк, это фейс, фейс Нета мою. Вот, друзья, ну это, это чё было? друзья всем удачи и всем пока Подпи подпишись на мой канал поставь лайк и всем удачи всем пока